Я, Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема – наше информационное поле. Каждый человек – носитель информации. То есть мы – некие флешки, но только забитые, информации ненужные и негативные, забитые порой для отказа. Это мешает жить. Это портит нашу карму, это убивает ауру. Это отбирает жизнь, и энергию, нужную для продолжения жизни, продолжения рода. Но ну, мы являемся зачастую инфо инфо носителем информации абсолютно ненужной и вредоносной. вредоносной как для себя, так и для окружающего мира. Важно флешку эту отформатировать, очистить ее от ненужного, все структурировать до такой степени, чтобы все было разложено по полочкам. Там не было хлама, не было вируса, которым мы заражаем окружающий мир. Что такое информационное поле? Это некая аура, некая биополе. Некий периметр, некая территория, которая окружает нас. Она невидимая, но ощутимая. Светится она ярким белым, голубым, желтыми цветами, что символизирует здоровье, чистоту безупречность. Мы распространяем порой ненужную, а порой вредную информацию. Мы распространяем слухи. Мы делимся слухами. Мы делимся всевозможными сплетнями что очень вредно для себя и для других. Мы являемся носителем ненужной, бесполезной, а порой вредной информации. Мы говорим о людях плохое. Мы интересуемся другой, чужой информацией. Мы влазим в чужую жизнь. Нас интересует, кто как живет, кто с кем спит, кто сколько зарабатывает, кто чем болеет. Еще и радуемся чужим неудачам и горю. Вы представляете, какой какому вирус разносим, как мы заражаем себя и людей? Мы, в принципе, являемся бактериями, вредоносными очень опасными. Это крайне опасно для вашей души, для вашей жизни, здоровья, здоровья ваших детей, родных и близких, для мира и для людей, о которых вы, которых вы говорите и разносите информацию. Никогда не интересуйтесь отвратительной информацией, никогда не интересуйтесь негативом, не слушайте его, уходите от него. Как бы ни было любопытно, негативная информация, чужая информация, тайные Секреты других людей, которые кому-то доверили, и вы хотите их услышать, вы распространяете негатив. Вы засоряете свое информационное поле. Вы засоряете свой эфир, который должен быть чистым и безупречным. Ваш эфир и ваши радиоволны должны расходиться по всему миру добром, теплом и благодатью. Мысли — это радиоволны, слова — это продолжение вашей руки это поступки. Защищайте свою территорию от негатива и отрицательной информации. Отрицательная энергия. Любая информация это энергия. Это массы гигабайт. Как в зарубежных фильмах про спецагента. Человек, если уносить информацию, он может быть как опасен, так и полезен. В зависимости от того, носителем какой информации он является. Для кого-то эта информация полезна, для кого-то вредна. Кто-то питается от этого человека избавится. Кто-то пытается этого человека перекупить, чтобы эту информацию из него вытянуть. Так будете и вы. Если вы будете информацией, носителем информации, негативной для кого-то очень вредной, энергетика этого человека будет вас душить и убивать в прямом переносном смысле. Если вы будете носить информацию полезную, добрую, искреннюю, эта информация будет согревать вас и беречь. Вы будете под защитой вашего информационного поля, вашего энергетического поля или просто биополя. Ваш эфир, ваша территория, ваш периметр должен быть защищен правдой, должен быть защищен проверенной информацией, настоящей, которая не приносит вреда никому. Помните, нося чужие секреты, любопытствуя чужими секретами, Писовая нос в чужую жизнь, в чужие дела, в чужие тайны, вы разрушаете свою энергетику. Вы разрушаете свой жесткий диск, свою память, свою энергетическую память, биологическую память. Будут болезни, будут проблемы, будут несчастья, будут неудачи. Не носите чужой груз, оставьте его тем, кто его принес. Слышите сплетни, закрывайте уши, уходите, удаляйтесь. Ни в коем случае не носите этот груз, не принимайте, не черпайте его жадно. Не слушайте, не воспринимайте его вообще, не делитесь, не распространяйте. Вы, по сути, распространяете вирус болезни, вы заражаете людей, вы самозаражаетесь, заражаете все вокруг. Ту информацию, которую вы получаете, ту, которую вы черпаете. Поэтому, когда вы слышите негатив, когда вы слышите ложь, неправду, сплетни, о ком бы то ни было, о врагах или о друзьях, закрывайте уши, отворачивайтесь, не воспринимайте, не участвуйте. Держите ваше свободное состояние чисто, вашу память безупречной. Набирайте информацию на свой жесткий диск, в свою память. Что-нибудь полезное, яркое, красивое, благодатное, доброе, искреннее, настоящее, чем можно, чем можно и не стыдно поделиться. Информация должна быть та, которая полезна вам, полезна людям, которая не навредит ни вам, ни людям. Не засоряйте свое информационное поле хламами негатива. Получайте, принимайте делитесь лишь чистой, проверенной, правдоподобной, настоящей, не лживой информацией, которая не будет вредить ни вам, ни вашим друзьям, которая будет приносить только благо, только добро. Понимаете? Берегите свой информационный поле. Держите свой эфир чистым и безупречным. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.